Ну а всем сердечный привет. Хунта кровавая в эфире. Каратель, ЖД Бандеровец, агент Газдепа, предатель Родины. Это все я, также жирный тролль. Павел меня зовут, американский дальнобойщик. И сегодня хочу прокомментировать вчерашнюю громкую новость очень громкую на которую многие обратили внимание. Это сообщение о том, что высокий лондонский суд. Выдал ордер на арест всех активов украинского олигарха Коломойского во всем мире. Подчеркиваю, во всем мире будут арестовываться активы Бени Коломойского. Сумма иска примерно 2,5 миллиарда долларов. Я сначала не поверил в эту цифру. Я ее пересматривал, перепроверял Но очень многие различные издания пишут о том, что сумма таки 2,5 миллиарда Почему я не поверил в эту сумму? Потому что на начало 2017 года все состояние Коломойского оценивалось, оценивалось 1 миллиард 100 миллионов долларов примерно. Разные издания дают разные оценки, но чуть больше миллиарда долларов Вместе с его а, партнером по бизнесу, против которого тоже введены все эти санкции а, Вместе с ним эти, а, эта сумма составляет 2 миллиарда 400 миллионов долларов а, То есть а, вы понимаете, что хлопцы Коломойский и Боголюбов украли суммарно больше чем э, их совместные активы То есть если сложить все э, Чем они владеют на Начало 2017 года То это 2 миллиарда 400 миллионов долларов А они украли через приват э, Ну их подозревают в этом э, 2,5 миллиарда долларов Не слабо так, да? И получается, почему во всем мире Сейчас будут арестовываться активы Коломойского и Боголюбова Потому что Суммарно Если все сейчас арестовать и все продать То Это в лучшем случае будет тютелька в тютельку То есть все что наворовали Сейчас будет конфисковано Я хотел поговорить чуть-чуть о другом Чуть-чуть о том Какова цена патриотизма У Бени Коломойского, у Боголюбова и у других им подобных патриотов. Вот эта вся шумиха, которая сейчас происходит под Верховной Радой, ни для кого не является секретом, что она оплачивается в том числе и из денег Коломойского. Потому что Саакашвили не так давно встречался с ним в Швейцарии. И все, все дальнейшие события финансировались не только из... Кремля, но и э, Коломойским. Но я возьму на себя смелость и дерзость утверждать, что э, хоть Коломойский, хоть Боголюбов, хоть Курченко, они все являются пророссийскими олигархами Украины. Э, жители Днепра, жители Днепропетровской области, я сейчас прошу э, как бы выпить холодной воды и не спешите бросаться в меня какашками. Потому что я знаю сейчас, какие комментарии пойдут. Да Коломойский спас Украину, да он помог в 2014 году, создавал добробаты. Никто не оспаривает этого. Это было. Но, смотрите, парень, который идет воевать на фронт, он идет потому, что, особенно кто записался в добровольческие батальоны, он идет потому, что... Так велит ему совесть, так подсказывает ему сердце. Надо идти Родину защищать. Коломойский, когда создавал и финансировал эти батальоны, да, он помогал, да, он много сделал для Украины, да, благодаря его усилиям было остановлено продвижение российской чумы дальше, чем она продвинулась на сегодняшний день. За это ему большое спасибо. Но Беня Коломойский, Простым спасибо и медалькой отделаться не хочет. И даже орденом он не будет отделаться. Беня Коломойский видит свою помощь Украине, свой патриотизм очень хорошо монетизированным. Я думаю, вы слышали новость о том, что Коломойский продал иск против Украины на сумму в 5 миллиардов долларов. При этом через подконтрольный на тот момент ему приватбанк, он вывел 2,5 миллиарда долларов, о которых идет сейчас речь, в решении лондонского суда. То есть, патриотизм Бенни Коломойского, он очень хорошо монетизирован. Хлопцы, которые воюют в окопах сейчас, которые сложили свои головы, которые остались без рук, без ног, без глаз и так дальше, они не требуют от Украины по 5 миллиардов долларов компенсации. Даже по 5 тысяч э, не, не требуют. То, что положено по закону, то они получают, и то к стыду украинцев, надо сказать, и то не всегда, потому что чиновники на местах остаются чиновниками. Э, сухими, черствыми и равнодушными к чужим страданиям. Но это отдельная тема. Суть в том, что Настоящие герои, которые спасали Украину и продолжают спасать Они не монетизируют свой героизм Они не монетизируют свой патриотизм Беня Коломойский это делает Он вложил определенную сумму денег Но давайте посчитаем Сколько можно было вложить в финансирование, в создание этих добробатов Ну, сколько? 100 миллионов долларов 200, 300, 500 Ну пусть миллиард но какой миллиард? За миллиард можно создать такую армию? Как вы видите, уже доказано, потому что лондонский суд цифры с потолка не берет. Уже доказано, что Коломойским и его партнером Боголюбовым было украдено 2,5 миллиарда долларов. Вложив полмиллиарда, взять... 5 раз больше. Это нормальный патриотизм. Это нормальная любовь к Украине. А вы продолжаете орать, что Коломойский является защитником Украины. Вражина он. Потому что страна, которая воюет. Не должна обеспечивать из своего собственного бюджета своих олигархов. Потому что вот этот иск, который задвинул Коломойский на 5 миллиардов долларов, это же ваши деньги, это же ваши налоги. Он хочет отнять их у пенсионеров, у инвалидов войны, о которых я уже сказал, у детей-сирот, из ваших больниц вытащить, из ваших недостроенных дорог. И так дальше, и так дальше. Он хочет забрать себе, потому что он свой патриотизм оценил в 5 миллиардов долларов и подал иск против Украины. Но пока суд додела, он решил не стесняться и украсть 2,5 миллиарда. Нормально тогда? А вы продолжаете его поддерживать? Вы продолжаете сейчас поносить меня в комментариях, вы продолжаете лить на меня дерьмо здесь, рассказывать какой я плохой и какой Коломойский хороший, потому что вы те, кто это делает, вы не можете жить без идола. Вы нарушаете одну из главнейших библейских заповедей. Не сотвори себе кумира. Для вас Коломойский бог, царь, неизвестно кто, который спас Украину. А это далеко не так. Да, он помог Украине, но теперь он требует за это очень серьезные деньги. И может быть, было бы для Украины даже лучше, если бы он не помогал. Чтобы не позорил вот так. вот, Потому что решение лондонского суда, оно имеет очень большой резонанс в мире. И оно будет иметь очень далеко идущие последствия. Это скажется и на отношениях Украины с Международным валютным фондом. Это скажется на отношениях с европейцами, с американцами, со всеми другими. Потому что они сейчас будут говорить, что мы даем вам... Кредиты Мы вам помогаем финансово А у вас законодательство такое Что позволяет эти финансы воровать И это правда Я думаю что Народные депутаты Должны об этом задуматься И сделать все Для того чтобы таких дыр В законе не существовало Чтобы никакие коломойские Не могли воровать миллиардами Почему депутаты это не делают Это отдельная тема разговора Коротко, потому что они вдоль. Потому что такие депутаты, как Семенченко, такие депутаты, как Поросюк, такие депутаты, как Соболев и и же с ними всякие лещенки-проходимцы, они же сидят на финансировании либо у Коломойского, либо у других олигархов. Они что, будут пилить сук, на котором они сидят? В заключение хочу... Обратите внимание вот на что. Сегодня у э, самого знаменитого Карлсона современности, Михаила Саакашвили, день рождения, круглая дата, юбилей. Ему вроде бы как 50 лет, если я не ошибаюсь. Так вот, это печальная новость для Батона Михо. Его бабушка курит бамбук, его, его бабушка практически банкрот. Согласно решению лондонского суда. Его бабушка больше не будет его финансировать. По крайней мере, я не вижу, откуда у бабушки будут деньги. Потому что Беня Коломойский сейчас из разряда олигархов переходит в разряд банкротов. Если решение лондонского суда будет исполнено, а в том, что оно будет исполнено, у меня мало сомнений. Потому что это не басманное кривосудие и даже не соломинский суд. Это лондонский И наложен арест на активы во всем мире Поэтому я думаю, что Решение этого суда будет исполнено А вот когда оно будет исполнено то Посмотрим, сколько денег останется У Коломойского И какие, какие активы у него останутся И на что он будет продолжать Финансировать всяких проходинцев Типа Саакашвили Так что у меня для Батона Михо очень грустные новости В день его рождения И я бы хотел пожелать ему Одного Чемодан, вокзал И далее куда угодно Грузия Или Нидерланды Или в любую страну Где его ждут Где его любят, где его ценят как политика Саакашвили Должен освободить Украину От своего присутствия Он уже порядочно всем надоел Очень сильно надоел Даже мне живущему далеко от Украины На другом континенте На другой стороне земли Мне тоже уже Он поднадоел своим присутствием в Украине Вот этой вот своей колотначиш Он постоянно воду мутит Постоянно Что-то пытается Спровоцировать Расшатать Украину изнутри Работая на Кремль Осознанно или неосознанно Это уже не суть Батона Мехо должен уехать. И я бы хотел, чтобы он Новый год встречал за пределами Украины. А тем, кто лепит из Коломойского и ему подобных олигархов иконы, я советую задуматься. Подумайте над библейской заповедью «Не сотвори себе кумира». Подумайте над их сущностью. Подумайте над ценой их патриотизма. Во сколько этот патриотизм будет обходиться вам, вашим детям, вашим внукам, вашим правнукам. Потому что деньги, которые были даны кредитными организациями, придется возвращать. А они украдены. Я надеюсь, что э, в данном случае эти 2,5 миллиарда долларов вернутся в украинский бюджет и будут работать на благо украинского народа. Я на это надеюсь. Но сколько таких еще, которые дело не расследуют. Которые еще мы не знаем. И сколько новостей мы будем узнавать. Ахметову, Фирташу, прочие братья. Приготовиться. Вы следующие. Февраль месяц. Когда будут опубликованы связи. Путина и его окружение принесет нам очень много сюрпризов. Мы увидим очень много имен, которые даже не ожидали увидеть в этом списке. Запасаемся попкорном. На сегодня все. С вами был Павел, американский дальнобойщик. До новых встреч, до новых комментариев. Обнимаю, целую, люблю, женюсь. Пока-пока.